Hmm. Так не хочется снимать про айфоны, потому что они не сильно отличаются от предыдущих. Сейчас будешь такой, а -а -а, Deep Purple, Space Black, как здорово. А вы будете писать в комментариях, типа, ой, да ничего нового, где там USB-C, что там Apple опять ничего не придумал и ты такой. Валь, не расстраивайся. Новые айфоны это как кекс. Ну, знаешь, если есть, и хорошо. Ну, кстати, да. Че это я? Новые айфоны, это новые айфоны, ребята. Стикерочек раз. Стикерочек два. Никакого, блин, таинства распаковки. Телефон, кстати, лежит. Многие сегодня спрашивали, Валя, а где обзор, распаковка iPhone 14 Pro, Deep Purple, 14 Pro Max, Space Black? Вот этот хочется Always On экран посмотреть, Dynamic Island заценить. Ребята, вышла игра, которая называется Hit The Island. Выглядит она следующим образом. Только обладатель самого нового, самого дорогого iPhone может вот так вот черным шариком попадать в Dynamic Island, в тот самый, и доказывать свое превосходство. Таким образом, ты как бы не зря потратил... 150 200 тысяч рублей ты чувствуешь себя чуть лучше чем все остальные я предлагаю устроить челлендж если вы счастливый обладатель этого айфона делитесь со мной сколько в этой замечательной захватывающей игре набили вы ну ничего я еще наверстаю если банк не как будет Да и счета для денежек, ежемесячные выплаты и карта с кешбэком до 25%. процентов. МТС-банк Надежный банк. Ну что ж, народ, всем привет! Сегодня 16 сентября. В продажу поступили iPhone 14, 14 Pro и 14 Pro Max. Если вы ждали плюс-версию, то подождите еще. Мужчины из купертина немножко не успевают и в начале октября смогут вас порадовать. И вы спросите меня, Валя, какая главная фишка iPhone 14 Pro и Pro Max? Может быть Always-On Display? Нет. Может быть Dynamic Island? Да нет, конечно. Главная фишка это новый цвет. Потому что ты хочешь прийти в какой-нибудь ресторан, вот так на стол его кинуть... И чтобы все понимали, что у тебя есть новый кредит, классный. А если ты совсем такой прямо на стиле, ты берешь 14 Pro Max цвета Space Black, бросаешь его на стол и кайфуешь. И мы дожили до состояния, когда новые цвета iPhone — это единственное, что стоит обсуждать. Потому что 48 фуфло, я не знаю почему, у меня настрой специфический. Тем не менее, вот это! И вот это, это главные гаджеты этого сентября, это однозначно. Давайте их распакуем, посмотрим на основные фишки, ну и собственно поговорим о цветах, потому что о чем еще <coughs> говорить. Заварить что-нибудь вкусненького, поесть, попить, поехали. Собственно, про цвета я вот что хотел сказать. Одни из самых кайфовых айфонов, это пятерка черная. К ней были претензии, облазящие грани, потом это исправили в 5s и назвали Space Gray, но было уже не то, потому что вот такой вот черный, красивый, а Алюминий, все как мы любим. Дальше было очень хорошо с цветом Jet Black. Да, он очень маркий, да, он царапался, но это был абсолютно сексуальный iPhone. Я не очень люблю черный цвет, тем, каким его представляет Apple сейчас типа там Space Gray, какой-то серый мутный. Вот когда он просто тупо черный, это кайф. Поэтому я вам хочу сказать, что вот эти два телефона в моем сердечке навсегда. И то, что Apple в этом поколении выпустила тупо черный телефон, не да хера, а черный. это конечно, молодцы. Вот такой вот Sierra Blue, вот такой вот Pacific Blue, это симпатичные телефоны, кроме шуток. И ты вот прям достаешь его, например, про... Pro... О, прикинь, у нас... Все это время у нас лежал 12 Pro Max неактивированный, вы что, прикалываетесь? Скажи, это стильный цвет. Вот это был стильный цвет, и когда они в 13 линейке представили Sierra Blue, на картинках он был супер сексуальный в жизни. Я не кайфанул, честно. Вот такой приятный берешь и такой, муа, хорошая мобила. Но еще раз, вот этот мне нравился больше. Пишите, кстати, в комментариях, какие цвета за всю историю айфонов вам заходили больше всего. Но, как вы понимаете, в линейке современных про айфонов цвета, это такая история. Белый, золотой, супер классика. Какой-нибудь цветной, типа синенький, голубенький, зелененький. В данном случае фиолетовый. И обязательно черный. Он может быть серовато-черный и, как я уже сказал, черный-черный. В общем, как-то так. Но в этом году линейка цветов прям приятна. Если вы вдруг забыли, вот так выглядел 11 Pro Max, матовая крышка, все как мы любим. А вот так выглядит 13 Pro Max, который появился весной. И он вполне себе, ну, тоже симпатичный. Понятное дело, я ходил последнее время с ним, и мне было окей. И вот теперь, когда мы прочувствовали все цвета, а еще раз скажу, что это главная фишка iPhone, вот главная, хоть убей меня вообще, прям на месте. Мы готовы погрузиться в мир новых iPhone, друзья мои, но... В очередной раз мы с вами говорим, что смотри, что объединяет вот эту коробку и вот эту. Кроме того, что 12 Pro лежит лицом, 13 Pro задницей, Apple в очередной раз крутит, вертит айфоны. Черная коробка. Черная коробка отличительная черта про айфонов уже несколько лет подряд. И тут Apple такая, вот на, вот тебе белая коробка. Товар лицом. от тебе Какого черта белая коробка? Это не премиально. Это не приколдесно. Это как-то, ну, типа, фу. Это 14-й айфон в такой же коробке лежит. Тут еще теперь у нас буквки печатаются непосредственно на карабасе. Не клеится, как это было раньше. То есть, опять же, вам для сравнения, так сказать. Здесь просто стикеры. Здесь напечатано на коробке. И ты такой... Ну, я... Я, я хз, я вот хз, я вот просто очень боюсь огорчиться, понимаешь, сможет ли Динамик Айленд вытащить всю историю, новый цвет, новое все. Скорее всего, как вы знаете, я люблю немножко побухтеть перед распаковкой, вам рассказать, воды налить, а потом такой раз, и все изменилось. Хм. Давайте начнем с черного, у нас же не должен огорчить черный iPhone, правда? Стикерочек. Раз, стикерочек два, никакого блин, таинства распаковки. Телефон, кстати, лежит с задней крышкой к нам. Как бы говоря, вот он я, красивый. Все равно не какой-то не максимально черный. Я думал, что он будет прям черный-черный. Он, конечно, черный. Чернее, чем то, что было раньше, но не прям черный. Потому что называется это все, если вдруг забыли, Space Black. А это как бы, это похоже на Space Black? Как будто не очень. Вот это убрал. И как, собственно, и с обновленной челкой Dynamic Island на выключенном экране практически не видно Да, под углом ты видишь сенсоры Причем появляются вот такие картинки Где сразу видно, что Dynamic Island на ярком солнце просвечивает И все это некорректно выглядит с точки зрения всего интерфейса Ну так давайте будем честны Любой экран будет на ярком солнце выглядеть как говнище полное Более того, если люди, которые говорят Смотри, сенсор это чуть ниже стали И по сути, как будто больше места Занимает Динамик Айланд, чем, собственно, обновленная челка, которая появилась в поколении 13 Pro. И ты такой это все фигня. Это по-новому выглядит, это интегрировано в софт, это обновленный UI, это прикольно. Но как будто черный цвет, я, я не знаю, он черный. Ну, да, давай, давай, давайте, давайте сравним его с 13 Pro Max, и все станет понятно. Но ну, давай вот так. Space Black, Space Gray. Да, вообще никакой особой разницы. Ну, может, на полтона темнее. Под углом, так просто серый, что тут? Ну, матовая крышка, вы скажете, она серая. Рамка чуть более темная, да. Ну, вот я уже запутался, блин. Но опять же, если вы думали, что здесь Большой блок камер, здесь он стал еще больше. Просто сразу чувствуется, что камеры это главная фишка айфона. И он прям такой увесистый. Но вот кручу-верчу, обмануть хочу. Чи-пиш-пиш, какой из них новый, какой старый. Да отличишь <свечис> <свечис> вообще? Это грустно. Я думал, он прям черный будет. Прям на все деньги черный. Но вот помните Galaxy S21 Phantom Black. Вот он был черный. На? А? Да? Тоже матовая крышка, тоже под углом некая серость присутствует, но вот так вот, черный, какой тут новый, какой старый. А это Space Black. Вот смотри. Вот давай, одинаково, чтобы было понятно плюс-минус. Ну нет. Так, я понял. Я просто думал, вдруг я хочу черный iPhone. Не хочу. А, подожди, я, б***, не тот взял. Короче, я ошибся. Это был Space Gray, вот Space Black, вот Phantom Black от Samsung. И мы видим, что, ну, он, ну, он темнее все равно вот смотри вот даже в самом темном варианте хотя нет вот вот это черная это как... у, у samsung даже был отдельный видос где они рассказывали как они делали черный цвет и ты веришь и мы думаешь да the of all these efforts is the galaxy s21 phantom black и когда выходил Jet Black, помните, я пол тоже говорила, смотри, как умею, мы настолько надрочили этот самый алюминий, что он аж стал блестеть, как зеркало. И это кайф. А здесь без огня. Ладно, теперь должно быть хорошо. Вот если и тут будет плохо. Ну, на, вот да. Вот, вот это да! Это близко к тому самому Pacific Blue. Это такой очень глубокий цвет, который под определенным углом тоже то ли синий, то ли серый, так повернешь отливает в фиолетовый. Ну, Deep Blue, понимаешь, глубокий фиолетовый. Потому что в линейке 14-х айфонов тоже есть фиолетовый, но он там поярче будет. Здесь, конечно же, вот да. Вот, да. Хотя, хотя, вот. Черт его знает, какой то цвет, какой. Человек со стороны никак в жизни не отличит, вообще не выкупит. Че это, как это, но ну, блок камер стал еще больше, мы это уже отметили на базовой версии, в смысле 14 Pro, это тоже заметно. Это, конечно, мобила, блин, на все деньги. Кроме всего прочего, если вы вдруг забыли, у нас в комплекте идут яблочки, и они не в цвет нихера. Где мой фиолетовое яблоко Apple? Алло! Вы там что, опять... Э, чем занимались-то весь год? Ну, чем, чем вы занимались? Вы даже не смогли нормальный Lightning людям сделать, понимаешь, который называется USB-C. Вот так называется нормальный Lightning в 2022 году. Это что вообще за порнография? И вообще распаковка сама по себе, ну, типа... Я немножко расстроен, не сильно. Но, возможно, нужно активировать эти айфоны, и тогда станет хорошо. Сейчас я этим и займусь. А пока iPhone активируется, вот что расскажу. Знаете это чувство? Покупать то, что вы хотите, тогда, когда вы хотите. Есть простое и выгодное решение. Кредитная карта с большим беспроцентным периодом в надежном и современном банке. Вот так берешь и по карте МТС кэшбэк от МТС банка можете не платить проценты до 111 дней. Более того, с этой карты вы можете еще и зарабатывать, потому что за покупки в магазинах одежды, детских товаров, в кафе, в ресторанах, за доставку еды, по ней возвращается кэшбэк 5% и один процент на все другие покупки. А если подключить подписку МТС Премиум, которая сама по себе дает много приятных бонусов, то по этой карте вы будете получать 5% кэшбэк еще и за покупки в супермаркетах, а до конца сентября 5% кэшбэк на АЗС Лукойл. Ух, как много кэшбэка, но это еще не все. Оформление и обслуживание карты абсолютно бесплатно. А если вы откроете ее по моей ссылке, которую найдете в описании, то сможете получить 1000 рублей на счет и потратить на что захотите. На мой взгляд, отличное предложение. Подробное описание и за ссылка под этим видео. И еще хочу добавить, на мой взгляд, это немаловажно сегодня. У МТС банка есть приложение Web Store и Google Play, которое постоянно обновляется. Ну, если вы понимаете, о чем я. Решил показать вам самое первое знакомство с Dynamic Island, но ну, потому что это же про эмоции, все, да. нажимаем кнопочку, а -пух. А, ну, ну, прикольно, как нам мы показывали. Единственное, что его видно на самом деле. Нам старательно демонстрировали, что это абсолютно черная панель. Нет, его даже в выключенном варианте видно, когда включается, между ними вот это пространство тоже видно. Даже вот так вот, под углом, ты все равно видишь, что экран не такой черный, как э, сенсор и камера. Но это абсолютно не бросается в глаза. Я думаю, что моментально к этому привыкаешь и забываешь, нахрен. Смотрите, какие приколы! Американские iPhone имеют. Теперь идут только с e-SIM. там вообще нет лотка для сим карт поэтому появился специальный экран, который предлагает перенести тебе тариф через QR-код или с айфона рядом. Мы это можем пропустить и готовы для того, чтобы показать вам красоту. Добро пожаловать! Ну, почти синхронно, да, получилось, sip о хо хо хо, -хо, -хо! Интересная фигня, а почему здесь появились приложения, здесь нет? А вот такая штука, это люто дубайский iPhone, но при этом он все равно предлагает поставить российские приложения. Окей. Okay. Okay. Ну, что хочу вам сказать. В целом, Dynamic Island на маленьком, назовем его так, 6,1 дюйма iPhone 14 Pro достаточно выделяется. На большом уже практически не заметен. Ну, в смысле, конечно, он тоже виден, но я имею в виду, что не доминирует в верхней части телефона. Если я возьму свой, уже старый iPhone 13 Pro, макс положу рядом ну вот так вот, чтобы вам было видно то мы наблюдаем что на самом деле история с челкой она здесь абсолютно тоже не выделяется и это скорее про прикол и прямо сейчас нам надо оценить интерфейсные радости во первых на нем можно нажимать да и вот такие вещи происходят вот где магия apple смотри поставил таймер фуньк и вот так он выглядит и все сразу видно и классно он расширяется и вот это действительно сочно классно, вернулся. Фуньк убрал, и сразу видишь, и таймер не пропустишь, и молодец, отмена, и, соответственно, динамик Island стал обратно маленьким. Ты включаешь на своем iPhone 14 Pro Max трек, боже, как я завидую, вот так вот его сворачиваешь, и смотри, он показывает тебе, что вообще происходит. Нажал еще раз, и поставил на паузу, а потом такой всегда включено на своем iPhone 14 Pro Deep Purple сделал, и теперь когда ты блокировочку навернул, смотри, всегда горят часы! А ты потом вот так пальчиком нажал, вот так вот раз, потом вот так вот два, настроил, и хочешь виджеты добавить, конечно же ты хочешь что, ну сразу прогноз погоды, вот это, и допустим еще вот это, и такой радостный, все готово, окей, замечательно создать пару, все произошло, прогрузилось все красиво, и теперь вы все всегда будете видеть, когда же восход солнца. Фантастика. Чувствуешь сарказм, да? Или вот Илья Казакову по FaceTime позвонил, смотри, как красиво. Тут у тебя время, тут у тебя сразу показывается звуковая волна. Нажал, хопа, открылась красиво. Нажал еще раз, открылась полностью. Свернул, свернул. Все это мелочи, все это будет потом развиваться, потому что сторонние разработчики получили доступ, и вы сможете видеть здесь другие интерфейсные элементы. И по большому счету многие из вас прямо сейчас могут сказать, да, это фигня. Но это круто, потому что уже, уже вот только с момента Анонса прошли сутки китайцы моментально все стали копировать и есть уже приложение в google play которые позволяют установить тему и там что-то Xiaomi уже тоже суетится потому что это новое потому что это прикольное, это супер очевидная фишка лежащая на поверхности но правда это одна из главных фишек вообще в принципе за последнее время динамик Island очень прикольно тот самый минус видео выреза под камеру и сенсоры face id которые нельзя было скрыть прямо сейчас превратили в фишку и плюс вот так просто ну, если что, Face ID, конечно же, остался. В iOS 16 он теперь работает горизонтально, не только на самых новых айфонах. Ну, а этот, если вы вдруг забыли, то так выглядит Always сон Экран. То есть он полноценный, горит, все хорошо. Он не монохромный. Ты просто нажимаешь, и появился цвет. В зависимости от обоев, визуально это будет немножко отличаться. Предположим, вы хотите вот такой смайлик на обоих. И видите, теперь он становится таким более монохромным, что ли. Все равно цвет чувствуется, скорее приглушенные цвета. Все это благодаря новым Новому чипу в процессоре A16 Bionic, а он именно такой, современный, 4 нанометра. Здесь частота опускается до 1 герц, фактически он вообще практически не обновляется и не жрет батарейку, то есть вот в таком состоянии он не потребляет много лишней энергии. В целом выглядит, ну еще раз забавно, я считаю что это нахрен не надо, я от своих слов не отказываюсь, я не вижу вообще никакой проблемы тапнуть по экрану и увидеть всю ту же самую информацию, но это нужно, чтобы вы идентифицировали новый iPhone таким вот образом, да, always on экран, хоба, у вас Dynamic Island, хотя его здесь в черном варианте не видно нифига, но это на самом деле деле фишечка ради фишечки тем менее ну пускай будет но вы скажете а в андроиде это все было уже годами до этого apple в очередной раз догоняет да но здесь действительно много крутых инноваций и авто может опознать и с э, спутником соединиться правда только в сша и канаде и камеру апнули 48 мегапикселей и фронталка теперь с автофокусом есть о чем поговорить этот ролик вообще не об этом я не буду вам пересказывать как многие на самом деле кто дорвался до этих телефонов типа там смотри вот есть вот это, это, это. Это мы на сайте видели и 7 сентября узнали. Но вернемся к вам с опытом эксплуатации, с тестами, со всякими прикольными штуками. А пока мы лишь посмотрели на Dynamic Island, мы посмотрели на Always On экран. И это крутые обновления. Камеры, я уверен, тоже будут топовые, потому что Apple в очередной раз, ну, не должна ударить в грязь лицом и держать марку. Видео снимает классно. Cinematic мод 4K 24 кадра. Ну, в общем, все, что мы любим. Добавили Action Mode, суперстабилизация, если вы там бегаете, прыгаете и прочими активностями занимаетесь. Минус один Это цена, хрен добудешь, и, конечно же, Lightning. За это надо просто бить палками. В остальном, ну, окей, обновление. Правда, это все тот же самый дизайн, что и два года до этого. И вот это, наверное, самое болезненное, потому что мы с вами не видим большого прогресса от iPhone к iPhone. Но это все равно лучше, чем у конкурентов. Давайте так. Если iPhone вас не удивляет, то то, что происходит там с Galaxy Z Fold 4 и прочими штуками, там еще более грустно. Вот такая вот история, друзья мои. Ну и что вы скажете, Валя? Ну как же так? Как же так? Ну, я, я буду ходить с большим айфоном, правда, не черным, этот поедет на тесты. Мой Deep Purple уже близко. Сейчас я его распакую себе аккуратненько и кайфану. Ну, а этот, вот этот красивый Deep Purple, муа, отдам вам, как обычно. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что обо всем этом думаете. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш телеграм-канал и забирайте iPhone 14 Pro Deep Purple через неделю. Пока!